Всем привет-привет! И добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я хочу вам рассказать, где можно купить вкусные натуральные шоколадки, а также еще средства для тела из натуральных компонентов, гели для душа и лосьоны, а также средства для стирки, порошки и смягчителей воды, и также еще хорошие салфетки, которыми можно снимать макияж или использовать их для детишек. Все ссылки на данные товары будут в описании под видео. Обязательно загляните. Сайт очень интересный и на нем можно найти что-то именно для себя. И сейчас покажу вам товары, данные поближе. Во-первых, хочу начать с шоколада, потому что его очень люблю и Олечку также их любит. Это вот такая вот интересная шоколадка. Она с мятой. Создана из натуральных компонентов. В ней нет ничего вредного и плиточка достаточно большая и вкусная, так что всем рекомендую попробовать и специально для Олечки я заказала молочный шоколад тоже такой же фирмы, очень вкусный всем рекомендую Оле, очень нравятся данные шоколадки также я заказала лосьон для тела он без запаха ничем не пахнет нравится тем, что хорошо увлажняет кожу Используем его вместе с Олей. И олечки смазываю ручки. И себе. То есть вещички очень хорошие. И гель для душа с ароматом кокоса. Тоже очень порадовал. Понравился. Хорошо пенится. Хорошо справляется со своей задачей. В принципе очень классная вещица. И надолго ее хватит. Еще хочу сказать про натуральные порошки для стирки. Их очень хорошо использовать для детей. Здесь огромный объем 750 грамм. И и хорошо тем, что а, не, никакой аллергии у детишек не будет, а, очень экономичный, на стирку достаточно не, небольшого количества. И смягчитель для стирки, мы его прям добавляем а, в стиральную машину, в то же отделение, где и кладем стиральную